Мне кажется, что здесь прежде всего важна мотивация. Из какой мотивации эти люди собираются заводить ребенка? Значит, это может быть такая мотивация, что отношения развиваются. Да, там люди начали встречаться, потом там переехали жить вместе, потом поженились. И, в принципе, их вот это семейное ядро все больше укрепляется. И теперь таким естественным продолжением этого семейного ядра, как и всего, что склонно к расширению, а вещи, которые хорошие, они как бы склонны расширяться. Эм, да? И семья сама по себе, она тоже, в принципе, склонна расширяться. И вот из этой мотивации расширить семью э, к обоим людям может прийти совершенно естественное желание завести ребенка. Мне кажется, эта мотивация, она очень такая очень понятная обоим партнерам. Они находятся, по сути, на одной линии друг с другом. Они хорошо друг друга узнали, у них общие цели. Они какое-то время прожили вместе, они какое-то время провели э, друг с другом э, Вот в этой, в этой внутренней, такой, можно сказать, внутренней семейной обстановке. Там порешали какие-то вопросы, проблемы. Э, это мотивация номер один. Мне она кажется очень такой правильное что ли теперь мотивация номер два когда два партнера не синхронизированы и одному из них очень нужен ребенок часто это это происходит у женщин в паре когда женщина да особенно если это первый ребенок ребенка еще нет и вроде бы вот более-менее нормальный мужик Опять же, это более-менее, но зачастую оказывается менее чем более, но тем не менее на какие-то вещи можно закрыть глаза и, в принципе, можно рожать ребенка, уже пора от него. А он как бы ни сном, ни духом, его или уже есть дети, да, или он не хочет иметь детей, или он не созрел. И тогда начинается тяжелый процесс э, переговоров. Э, да, то есть одному партнеру что-то надо, или партнерше, а другому партнеру это не надо абсолютно. В результате получается, эта мотивация не синхронизирована, и тогда один в конце концов получит то, что ему или ей нужно. Да? Они придут к ребенку. Но э, тогда, опять, если брать этот мой пример с женщиной и мужчиной, с женщиной, которая хочет, и мужчиной, которая не хочет, э, то мужчина будет не готов к этому шагу, э, к шагу именно воспитания детей. Потому что рождение ребенка это всего лишь первые шаг, и он самый легкий. Да? даже когда женщина беременна, сама беременность партнеры еще не понимают, особенно если это первый ребенок, а если второй, там ребенок и дальше, то все равно не понимают до конца, потому что эта штука довольно непредсказуема. Так вот, даже если, если женщина беременна, это все равно еще не рождение ребенка, и родители не понимают, что их ждут. То есть жизнь них относительно легкая, и кажется, что когда ребенок родится, это прям такое достижение, что все от него можно уже двигаться дальше. Но на самом деле это только начало, потому что ваша жизнь меняется навсегда. Приходят долгосрочные изменения в вашу рутину, в ваши отношения, в вашу пару. Теперь ребенок навсегда с вами, вам надо по-новому устраивать отношения. И здесь, несомненно, должна быть очень крепкая любовь и близость, для того, чтобы выдержать такой стресс для пары, как рождение, как рождение ребенка. И поэтому, конечно, в идеале э, э, ну, оба партнера должны хотеть и должны быть готовы к этому шагу, потому что придется пойти на большие жертвы, придется пожертвовать своим временем, своей энергией, своими ресурсами э, и так далее, и так далее, для того, чтобы как называется, для того, чтобы воспитывать ребенка и для того, чтобы вот эту родительскую функцию проживать до конца. Поэтому мне кажется, что рождение ребенка, оно происходит в такой благотворной форме, когда оба партнера синхрониз... синхронизованы, оба партнера имеют одинаковую мотивацию, действуют из точки расширения семьи, да, то есть расширения пары в семью и, соответственно, укрепления семьи. И тогда они с высокой вероятностью могут выдержать рождение ребенка, и не только рождение, но и его дальнейшее воспитание. Теперь, здесь также очень важным фактором является то, насколько пара способна договариваться между собой. Ну, в принципе, это как раз заложено в моем примере, потому что если партнеры синхронизированы, то они договариваются вдвоем о рождении ребенка. Если это рождение нужно одному партнеру, не нужно другому, так договоренности между ними нет. Почему это важная штука, договариваться, когда, когда пара планирует ребенка? Э, ну, потому что с рождением ребенка и дальше придется договариваться обо многом, о многом, да? Э, там кто остается с ребенком, кто встает, как строится дальнейшая жизнь, а можете ли вы себе оба позволить продолжать работать на полную ставку, а готовы ли взять, вы взять нянечку, а если, если он готов, готова ли она а насколько будут вовлекаться родители. То есть появляется огромное количество проблем и задач, которые надо решать. И здесь действительно проверяется, насколько коммуникация пары сильная и насколько пара способна выдержать вот этот новый этап в своей, да, в своей жизни. Поэтому если есть способность договариваться до беременности о разных вещах внутри пары, то это, конечно, такой положительный фактор к тому, чтобы заводить ребенка да, И тогда ну, пара, скорее всего, не будет разрушена этим, этим событием. Теперь в противовес. Если один из партнеров не хочет, неважно, он или она, сопротивляется. И плюс пара не очень, не очень договаривается. Да, то есть у них как когда все легко, хорошо, а когда надо решать серьезные вопросы, они это не могут. А ребенок, на мой взгляд, это самый серьезный вопрос, который да, есть в паре вообще есть в семье тогда вряд ли это приведет к чему-то. Да? Там, как правило, происходит то, что мужчина сливается, женщина остается одна с ребенком, и, в общем, это какая-то такая не самая легкая история для дальнейшего проживания. Теперь, в принципе, у всего есть, у всего есть цена, да? и там зачастую материнство как раз является той вещью, тем достижением, которое женщина получает взамен того, что мужчина исчезает, э, исчезает из жизни. Mm -hmm. И мне в любом случае кажется, что для женщины материнство и, родитель, и родительство, оно в любом случае важнее любых отношений с мужчиной, которые бы, которые бы у нее ни были. Потому что тема материнского инстинкта и вообще проживание себя э, в роли матери, она какая-то очень такая базисная, биологическая и очень важная для женщины. Поэтому здесь надо понимать, что если с мужчиной не все гладко, да, а вы все-таки хотите ребенка и настроены на ребенка, то цена, возможно, которую вы заплатите за свое материнство, будет то, что этот мужчина сольется. Теперь я часто пишу у себя в соцсетях, э, женщинах, э, да, там, э, размышляю о, женской счасть, о женском счастье, у меня в практике, большинство клиентов женщины и у меня всегда кто-то находится кто пишет борис почему вы пишете только о женщинах почему вы не мотивируете мужчин на то чтобы да там они себя хорошо вели на то чтобы они не бросали женщин теперь я могу здесь обратиться как с экранах к мужчинам которые вряд ли посмотрят этот эфир но тем не менее да, обратиться и сказать мужчине не бросайте своих женщин надо как бы это никуда Понимаете? Потому что решение, которое принимает мужчина, да, когда оставляет женщину с ребенком, это такой перекресток, в какую сторону пойти? Пойти в сторону ответственности за свою семью, за своего ребенка, стать отцом и выполнять эту функцию или пойти в сторону свободы. Теперь, если у мужчины нет этого внутри, внутренней зрелости, ответственности, желания нести эту взрослую функцию, быть, мужчина и нести ответственность там за свою женщину за своего ребенка ответственность по всяким разным параметрам и в плане времени и в финансовом плане и так далее и так далее то никакие слова которые Боря там скажет или напишет с экрана не могут его заставить это сделать я здесь опять я обращаюсь к женщинам будьте внимательны кого вы выбираете если вы выбираете в отцы инфантильных мужчин вы или получите двух детей, которых придется нянчить, одного кормить одной грудью, другого кормить другой грудью и тратить время на двух этих детей, одного маленького, другого, да, высоко, как называется, великовозрастного, или же изначально выбирайте зрелых мужчин. Понятно, это сложно, там, да, там зрелые люди не валяются на дороге. Это можно сказать и про мужчины, и про женщин. И вообще поиск отношений это серьезная штука. И проживание отношений на серьезном уровне это тоже какая-то важная серьезная штука, которая не происходит за две секунды. Но Изначально тот человек, которого вы выбираете, ну будьте внимательны, какими качествами он обладает, потому что обращение другого мужчины с экрана не поменяет то, как человек живет. Поэтому вот как-то так.